Человек должен понять, что в этом смысл жизни, всей жизни человека. Постижение себя и своих отношений с Богом потом дальше. Когда я в, в девушке вижу красоту, это энергия Бога. Надо это узнать. Надо... Почему мы так привязываемся, влюбляемся? Это энергия Бога. Если я не понимаю, что это энергия Бога, начинают поклоняться человеку, разрушая отношения. Если я верить начинаю в девушку или в парня, человек не может выдержать веру. Он может служение, заботу выдержать мою, но веру в меня выдержать не может. Если человек принимает чью-то веру, он становится идолом. Вот допустим, вы считаете, что Олег Геннадьевич это такой человек, которому надо предаться полностью. И я считаю правильно, предавайтесь мне. Все. Цепь разрушается, потому что старший должен отдавать все плоды Богу, не считать себя каким-то возвышенным, считать себя таким же грешником. Но если человек хочет, чтобы я ему помог развиваться, в чем проблема? Можно помочь. Но если я считаю себя очень возвышенным, значит цепь обрывается. Потому что перед Богом мы все одинаковые, маленькие души просто, к Нему мы идем. Таким образом, надо смотреть на старших, внимательно следить, если старший гордится собой. Он привязывает к себе, а не к Богу человека. Надо отказаться от этих отношений. Смирение является главным признаком того, что человек правильно делает. Если он не смиренный, но смирение не означает, что он зачуханный. Чем более развит духовно человек, тем сильнее работает его чувство, собственного достоинства. Оно сильное, человек становится сильным, но при этом он себя не выдает за какой-то пуп землей. Понимаете, это правильная позиция старшего. Означает, что он слуга своего учителя, а не сам господин. Видите, движение вверх, очень осторожно надо это делать. Духовная практика — это серьезная осторожная вещь. Самое опасное — это загордиться перед своими близкими. Например, я бросил есть мясо. Проходит месяц-два, и все, кто кушает мясо, вызывает у меня брезгливость. Я начинаю брезговать этими людьми. Чувствую, что они грешники. Что это значит? Значит, что я загордился собой. Все. Или я соблюдаю целебат, допустим. Месяца два пособлюдал целебат. Все, кто не соблюдает целебат, это кто? Грешники. Значит, что я загордился собой. Это неправильный путь развития. Человек должен, если он делает какую-то аскезу, он должен при этом также делать вторую аскезу. Учиться любить больше тех людей, которые эту аскезу не делают. И тогда эта аскеза будет закончена. Например, я подошел к одному своему знакомому другу и говорю, ты знаешь, я вот столько сейчас молюсь. Он посмотрел на меня и говорит, молодец, я горжусь тобой. Очень искренне сказал мне и пошел. Как-то не стал на эту тему со мной долго разговаривать. Меня это немножко заинтересовало. Я думаю, что-то здесь не то. Начал узнавать у близких, знакомых. И в конце концов узнал, что он борется, молится в два раза больше, чем я. Но он об этом никому не говорил. Я думаю, так, интересно. Начал чесать репу понял, что есть более высокое понимание вещей, в котором человек совершает аскезу очень скромно. Он не навязывает ее никому. Мало того, что он не навязывает, он больше того, он даже не показывает виду, что он ее делает. Это и есть правильный путь. Если человек идет не таким путем, несомненно, его благочестие разрушит его судьбу. Потому что благочестие — это гораздо более опасная энергия, чем энергия греха. Когда человек становится благочестивым, он обретает могущество. Допустим, мы видим, что многие люди, становясь богатыми, влиятельными, они портят свою жизнь до безобразия, у них куча проституток вокруг них, они предают своих друзей, они покупают все вокруг, что можно купить, они наглеют, они становятся алочными, противными, злыми, жестокими. У них нет никаких преград в жизни, они могут сделать что хочешь. Да? Почему так произошло? Потому что они свое благочестие, которое дало им такое могущество, использовали неправильно. Они не соединяли два пути. Один путь это аскеза, который дает человеку благочестие, и влияние, возможности в мире дает благочестие. Если человек, допустим, совершает аскезу, он лишает себя чего-то то у него появляется сила зайти в гору. Сила зайти в гору от аскезы идет. Есть гора, допустим, не можешь выйти замуж, совершая аскезу, выйдешь. Сила появляется. Если гора слишком высокая, зайти невозможно. Тогда есть другой способ. Человек начинает совершать пожертвования. Когда человек что-то жертвует, отрывает от себя, гора уменьшается. Вместо пустыни голодной он получает другое место, в котором его накормят. Может, не сильно? По крайней мере, там не пусто. Там кто-то есть. Понимаете? То есть, когда человек совершает пожертвование, он уменьшает гору. Препятствия становится меньше. Когда человек совершает аскезу, он заходит в гору, у него есть силы идти. И то, и другое нужно. Очень практично. Но если человек начинает служить Богу, то тогда он может подняться с колен, идти шагом, подняться от земли, лететь над своей судьбой. Люди в невежестве ползут по судьбе, спотыкаются о каждой препятствии. Поэтому у них песни все такие печальные. Соскоменность такая. А «Белый лебедь на пруду, роняет павшую звезду на том пруду, «Да тебя я приведу!» Ну, как, знаете, такой замучился человек в жизни уже, ну, все. Вот. Но люди духовные, они летят над судьбой. У них чистая, светлая жизнь. Они даже становятся похожи на детей, потому что у них нет препятствий никаких в жизни. Злая судьба не касается их, она, они ее побеждают раньше, чем она даже может их коснуться физически. Потому что человек, который молится, он чувствует препятствие заранее. У него развито предчувствие, что что-то надвигается плохое на него. Могу привести свой пример опять. Все время свой пример привожу. Мне сейчас тяжелая ситуация в жизни, то есть на меня плохо влияет время сейчас, давит на меня. Я чувствую, сколько еще будет давить. У меня должна быть поездка в святое место, длительный перелет. Я отменил эту поездку. Потому что я не смогу перенести этот перелет. Видите, это знание мне пришло через молитву. Я понял свои возможности. Хотя хочется туда полететь. Каждый год я это делаю. Ни разу не пропускал. Но сейчас придется пропустить. Почему? Потому что надо рассчитывать силы. Таким образом, человек, который занимается духовной практикой, он идет осторожно по жизни. Опасности две самые большие гордость и оскорбление. Духовное знание, когда оно живет в человеке, оно делает его очень крепким и сильным изнутри. Этот человек не похож на всех других, и он может вести себя немножко твердовато по отношению к тебе. Если эту твердость ты выдаешь за гордость и начинаешь злиться на него, ты совершаешь оскорбление духовно развитого человека. Потому что он тебе будет говорить правду. Вот посмотрите фильм «Остров». Там девушка пришла, она говорит, я хочу сделать аборт. Он говорит, тебе нельзя делать аборт. Это твой единственный близкий человек по судьбе тебе дан в жизни. Замуж ты не сможешь выйти. У тебя хоть один человек будет родной, а так ты будешь одинешенкой. Иди, не делай аборт. Она заплакала и ушла. Почему? Потому что она, ну, очень трудно принять правду. Она всегда горький вкус имеет. Правда. Потому что если правду мы можем принять сами, мы ее сразу же и принимаем. Если я начинаю сомневаться в чем-то жизни, это значит, что я правду знаю, но принять ее не могу. Сомнение означает, что я правду знаю, но она настолько горькая, что принять ее я не могу. И кто-то, если мне говорит, я горькую правду чувствую, надо принимать. Потому что всегда правда сначала горький вкус имеет, потом сладкий. А зло всегда имеет сначала сладкий вкус, а потом горький. Если мужчина с женщиной встречается, сначала надо горький вкус испытать. Нужно общаться, не приближаться друг к другу до тех пор, пока не увидишь недостатки характера. И переварить эти все недостатки, а потом уже сближаться. Это правильное знакомство. Если сначала мы наслаждаемся друг другом, то недостатки сразу до свидания не закрываются. Мы приближаемся друг к другу, наслаждаемся жизнью друг с другом, потом дальше энергия счастья тает постепенно, и дальше мы осознаем, с кем я живу. Я увидела человека, с кем я живу, и в шок вошла. Это зачем же я с ним начала жить? Это моя ошибка, человек пугается и бросает, потом следующего, опять с ним начинает наслаждаться, потом испугалась, опять бросила. А если заранее все перетереть, пока не сильно привязаны друг к другу, пока не так больно, то тогда сначала горький вкус, немножко, потом сладкий. А неправильно, сначала сладкий вкус много, потом много горького и навсегда. Может не навсегда, но нужно силы большие прилагать. Еще третий путь, когда человек вообще не хочет никакого горького вкуса, он хочет только сладкий. Это путь невежества. Человек не хочет признаваться себе, что он выпивоха. Он не считает, что он заядлый курильщик, что он развратник. Он вообще не хочет считать себя плохим человеком. Он себя и только хорошим хочет считать. И пьет яд иллюзии, в которой живет. Но при этом считает это нектаром. Это опасно очень. Вот этот путь очень опасен. Человек должен признаваться себе в своих недостатках, хотя это очень трудно. Каждому человеку. Допустим, вчера я охаял добрый, хороший фильм «Ирония судьбы» с Лёх который вся страна смотрит. Я начал злиться. Может быть, в моих словах была какая-то правда, но не любить чужое мнение — это никогда не бывает правдой. Итак, время, которое действует на нас, имеет четыре стадии разрушения нашей жизни. Первая стадия называется «не так, как всегда». У меня здоровье не такое, как обычно. У меня отношения с мужем какие-то странные стали, не как обычно. В нашей стране не так, как всегда все пошло. Вроде бы жили нормально, тут что-то пошло не так, как всегда. В отношениях с другими странами. У меня на работе не так, как всегда. Я вроде работаю нормально, но ко мне уже не такое отношение, как раньше. Запомнили? Первая стадия влияния времени. Это механика, понимаете? Но мы ее воспринимаем как какую-то причину. Если мы воспринимаем уже на первой стадии причину, у меня не так, как всегда пошло с мужем. Кто виноват? Муж. Все судьба цементируется на этой первой стадии. Если виноват муж, значит... Лучше уже не будет. Все, вот первая стадия зацементировал, ты подписался под этой стадией. Все. Ты не хочешь других отношений. Не хочешь прощать, терпеть. Ничего не хочешь, ты хочешь просто обвинить человека. И все. Хорошо, замечательно. Не хочешь побеждать судьбу, не хочешь возвращать ее в свое сердце, считать, что ты во всем виноват, что это твоя судьба, что он представитель твоей судьбы. Не хочешь истинного знания, распишись. Всегда теперь такие отношения будут. А может быть, хуже. Вторая стадия, как проявляется. У меня не просто необычное какое-то ну, плохое самочувствие. У меня неплохое самочувствие. У меня есть конкретное заболевание. Я болею. У меня в отношении с мужем не просто какие-то необычные, а мне с ним плохо жить, тяжело. У меня в коллективе не просто как бы ко мне плохо относятся, а меня не любят. И мы не любим другую страну. Вот мы хорошие, а они плохие, та страна плохая. Это вторая стадия. Третья стадия. У меня не болезнь, у меня хроническое заболевание. Мне тяжело жить, я больной человек. Не у меня есть болезнь, а я больной. Не у меня болезнь, а я больной уже сам. Дальше. У меня не то, что у меня отношения плохие, я этого человека не люблю, и он мне не нравится. Он плохой человек. Третья стадия. Он плохой человек. До этого у нас плохие отношения были, а сейчас он человек плохой уже. Все. Мне не нравится. Это не мой человек вообще. Третья стадия. В коллективе меня хотят уволить. Не любят меня. Я изгой. Все чужие здесь, в этом коллективе для меня. Мне плохо здесь. Не просто ко мне плохо относятся. Теперь мне уже здесь плохо. Мне все здесь не нравится. Это не просто плохая, плохие страны вокруг. Это не плохие страны. Это страны, враждебно настроенные по отношению к нам. Это враги. Не просто плохие страны, враги. Третья стадия. Четвертая стадия для здоровья ⁇ это реанимация, для семейных отношений развод, для коллектива увольнения, для страны война. Четвертая стадия ⁇ влияние времени. Теперь, что нейтрализуют? Всегда, когда нейтрализующая сила приходит, четвертая стадия переходит в третью, третья во вторую, вторая в первую. Первая в нулевую. Нулевая в первую хорошую и так далее. До четвертой, которая называется счастье. Человек счастье находится на четвертой стадии. Итак. Дипломат приходит, сильный человек, имеющий Бога в сердце, приходит к врагам и говорит, мы можем не начинать войну. И они говорят, мы вас ненавидим, вот вы должны все-все вот это сделать. Он говорит, все сделаем. И они говорят, а мы ничего не будем делать. Давайте будем помягче. Ну ладно, чего вы хотите. И он по-доброму долго-долго общается с правительством. И потом дальше они договариваются на очень хрупкий мир. И постепенно этот дипломат, он выводит отношения страны на уже более стойкий мир и так далее. Один человек может поменять ход истории, может сделать так, что войны не будет совсем. Это значит, что через него сердце идет настолько много энергии любви, что он может стерпеть все оскорбления, он может враждебное отношение к себе поменять на доброе. Это очень сильная личность. И если страна имеет такую личность, значит войны не будет. Когда враги по-доброму беседуют, все обсуждают, это признак сильного разума. Это значит, несмотря на сильное влияние времени, люди могут побеждать судьбу в правительстве. Они принимают, прощают. Это не значит, что они... Олухи, что они уступают, что-то теряют куски земли там, своей страны. Нет, они умеют по-доброму договариваться. В лечении любовь побеждают болезнь. Человек должен по-доброму относиться к своей болезни, не должен ненавидеть печень больную, бояться ее, не о хорошей печени. Ей тяжело просто от меня. Я делаю много глупостей в жизни, сделала. Она теперь страдает. Я ее буду защищать. У меня хорошая жена. Она устала от меня уже совсем. Не выносит уже совсем мои глупости. По моей судьбе она должна меня наказывать сейчас. Я должен принять это все. С четвертой на третью. Очень тяжело. Практически невозможно. Но если человек имеет много силы в сердце, возможно. Обычно сильные люди до третьей стадии даже не доводят. Тем более до четвертой. Они просто побеждают судьбу раньше, уже на первой стадии. Испортились отношения, прощаю, люблю. Энергия любви побеждает время. Больше ничего не побеждает. уметь любить, уметь прощать и до конца себя отдать. Так вот, знаете, если человек не отдает себя до конца, он не может не любить, не прощать, потому что контакта нет с энергией Бога достаточно сильно. И самое главное, вы должны знать, время всегда человека приводит в зону боли. Зона боли заставляет человека считать другого виноватой в своих проблемах и таким образом фиксирует ситуацию. Сначала становится больно, потом кто-то виноват в моей боли, и дальше ситуация фиксируется. Все, ты остаешься на этом уровне судьбы. Как только ты поверил, что кто-то виноват в твоих проблемах, с этого момента ты не можешь уже победить судьбу, пока ты не будешь считать, что он не виноват, а он является представителем твоей судьбы. Это очень тяжелая правда. Некоторые люди думают, да покажите мне, в чем я виноват, тогда я приму. Конечно, ты тогда примешь, но ты недостоин это видеть. Если бы был достоин, ты бы узнал. Я до Ростова была в Москве лекция. Одна женщина подошла ко мне на лекцию, такая вся взъерушенная. Начала рассказывать про свою маму, что она очень плохая, она ее замучила я начал объяснять, что вы такой же были в прошлой жизни. Она не хочет меня слушать. Она говорит, я такой никогда не была и не буду. Она просто изверг. Безнадежная ситуация. Человек не может победить судьбу, потому что он не может принять ее. Надо сначала принять. А принять нужно силу, нужна молитва, нужно ее вернуть назад в сердце судьбу. У меня... Ушел из жизни, погиб близкий человек. За что? За что означает, что я не принимаю? Что нужно сделать? Нужно принять. Нужно понять, что все погибают, все уходят из этого мира. Когда приходит время, твое время пришло получить эту оскомину. Прими ее. Когда ты примешь, ты пройдешь этот рубеж, светлая память появится в твоей голове, и дальше ты, когда со светлой памятью будешь о событии вспоминать, о близком человеке, все... Следующий этап твоей жизни — новый муж. Женщина и должна одна жить всю жизнь мучиться. Если она уже монашкой стала, это другое дело. Но если она в миру живет, то она должна очистить свою память. Ушел, допустим, муж бросил, плохой человек, все, застыло на этом состоянии, замуж выйти невозможно дальше. Пока он плохой человек, замуж выйти невозможно. А если и можно, то За кого? Или за такого же, или за того, кто будет не мужем тебе, а врачом. Он будет, как медсестра, тебя жалеет все время. Ты пациентом будешь у него. Ты же хотела избавиться от боли с кем-то, ну и получила себе врача, а не мужа. А эти отношения несчастья не приносят в семейной жизни. Нужен муж, а не... Медсестра. Понимаете, да? Таким образом, светлая память является признаком от того, что ты идешь светлой дорогой. Видите, даже в событиях жизни без светлой памяти о человеке, с которым ты жил, дальше движение судьбы не идет. Поэтому песня правильная. Зовет чудесные края, оказывается, этот голос. Оказывается, человек не должен все жизни жить на этой земле. Эта земля — это место для испытаний. Есть чудесные края в этом мире. Человек должен знать об этом. Он должен знать, что есть награда за все, что он делает, доброго, но не в этой жизни. В этой жизни испытание за испытанием. Награда будет потом. Не надо думать, что сейчас будет награда. Чуть-чуть будет. Ты получишь хорошую жизнь, ты хотел хорошую жизнь, получишь здесь хорошую жизнь настолько, чтобы ты не расслабился. Потому что когда слишком много хорошей жизни, это проклятие. Человек начинает расслабляться, он не хочет уже ничего делать, заниматься, работать над собой, все. Чуть-чуть счастья больше, и человек расслабляется. Надо понять закон в этом мире, что энергия счастья — это энергия Бога. А точнее, это женская энергия Бога. Это энергия его спутницы. Человек не может наслаждаться спутницей Бога, не имеет права. Она может любить его сама. Веды объясняют, если человек бежит за счастьем, счастье убегает от него, потому что счастье принадлежит Богу, а не человеку. А если человек служит всем другим, так как он идет к Богу, счастье бежит за ним. Она его любит, потому что она спутница Бога, счастье, его супруга. Поэтому... Человек должен забыть про счастье. Он должен идти к Богу, должен служить святости. Счастье всегда само будет его догонять. Больше того, счастье становится большой проблемой. И человек, который служит Богу. Счастье становится большой проблемой, потому что он чувствует от него расслабление, и он это мешает ему служить Богу. В человек стал счастливым, он уже не может рано утром встать, он мучается думает, я хочу встать рано. Нет, лежи тебе и так хорошо. Нет, я хочу. Нет, нет, лежи. А есть еще такая, такое испытание страшное у человека, который идет путем счастья. У него есть три стадии испытаний. Первая стадия испытания называется огонь. Вот в этом стадии счастья никакого нет. Человек горит, он говорит, я духовной практикой начал заниматься. Еще больше проблем стало. До этого хоть отношения нормальные были, теперь меня все не любят, я какая-то белая ворона. А надо стать белым лебедем на самом деле, не белой вороной. Итак, первая стадия — огонь. Все грехи выходят наружу, раньше они сидели, их не видно было, теперь они выходят наружу, человек горит. Ему тяжело становится жить, потому что все обостряется до предела. Он уже не хочет как раньше жить, а как надо не, не получается. Все становится тяжело. Вторая стадия — вода. Вода означает деньги. Пошли деньги. Человек благочестие обрел — пошли деньги сразу. Ну, первая стадия — когда горишь, молиться хочется. Когда вода пошла — все, до свидания. Какая молитва, и так все классно. Жара пошла, надо работать, денежка, денежка пошла. Какой храм? Некогда. Вода — это страшное испытание. Но третье испытание самое страшное — медные трубы. Медные трубы — это когда человека сажают выше всех, и он начинает давать лекции. Каждый человек, который смотрит на него, он смотрит с верой, и эта вера вселяет в, него в гордость. Неосознанно. Невозможно понять, что ты гордишься собой. Только старший может тебе на это указать. Мой наставник разок пригласил меня к себе говорит, как у тебя дела? Я говорю, замечательно, ваше наставление выполняю. Много людей слушают мои лекции, все прогрессируют. И там было несколько учеников, он посмотрел на меня внимательно. По-доброму так. Как у тебя дела? Следующему говорит. Ну никакой реакции на мои слова вообще, как будто меня нет, пустое место. Я такой, я хотел еще что-то сказать, он так начал разговаривать дальше с другим. Я такой, терпи, брат, твою гордость скрыли. Потом я пошел домой оплеванный, думаю, как-то так что-то не то получилось. потом начал молиться и понял увидел себя, вот эту гордость увидел. И пришел к наставнику, сел на колени перед ним, говорю, по вашей милости мне Бог дал возможность служить людям. И он мне говорит, ну я же не читаю на такую аудиторию лекции, откуда, почему ты думаешь, это от меня милость пошла? Я говорю, ну от кого еще она пошла? Я же через вас получаю знания. Он говорит, будь осторожен, никогда не гордись собой, будь внимательно отнесись к тебе, потому что это страшно. Когда ты начинаешь себя считать источником победы, силы, то с этого момента ты деградируешь. Я как-то пришел к одному, после этого события, к одному влиятельному человеку, и нужно было с ним какие-то отношения деловые строить. Он возглавлял крупный медицинский институт в это время, и у нас было 15 минут беседы. Все эти 15 минут он мне рассказывал о том, сколько докторов наук у него вышло, сколько кандидатов, сколько академиков там, сколько ученых степеней он присвоил, и какая у них великая организация. И я понял, что я имею дело с тем же самым, что и тогда. Я увидел аналогию, ну, только уже развившуюся такую стадию клиническую. Мне стало страшно. Я молчал, просто кивал головой, и потом прощал его. Он сидел, смотрел на меня, начал что-то мне говорить, как бы унизительное. Я кивал головой по-доброму, смотрел на него. Потом, когда он закончил свою речь, он посмотрел на меня уже по-добре и сказал, «Вы сможете с нами сотрудничать. У нас с вами получилась замечательная, хорошая, добрая беседа». У меня чего-то желания большого не было, если честно. Это страшно, это страшно очень. Великие люди, такие как Циолаковский, Эйнштейн, Ломоносов в конце жизни говорили о своей беспомощности перед этим миром, отсутствие знания. Хотя они были великими учеными. Это признак правильного движение вперед. Чем больше человек получает знаний, тем больше он должен чувствовать свое ничтожество, потому что смирение означает видение себя как души. Интересно знать, что когда человек максимального смирения достигает, он начинает видеть себя как душу и начинает чувствовать себя очень маленьким, но очень могущественным, потому что душа обладает могуществом Бога, если она связана с Богом. Но при этом связь с Богом возможна то, только если она чувствует себя маленькой. И вот в этом заключается колоссальное противоречие. Поэтому сначала человек, идя по духовным путем, становится благочестивым человеком. Он чувствует свое благочестие. Потом, когда человек идет духовным путем, он становится возвышенным человеком и чувствует свою возвышенность. Потом, когда человек идет духовным путем, он становится великим человеком. И чувствует свое величие. Потом, когда дальше, если человек сможет после этого идти духовным путем, он начинает чувствовать, что у него есть грехи в сердце. Потом дальше, когда он еще больше идет духовным путем, развивается, он начинает чувствовать, что у него много грехов в сердце. Потом, если он дальше идет духовным путем, он начинает чувствовать себя, что он колоссальный, грешник просто. И потом, если дальше человек идет духовным путем, то в этот момент он начинает чувствовать себя душой. Чувствуете, да, как? А если ты всегда считаешься грешником, то это просто игра. Когда человек действительно чувствует себя грешником, он не подыгрывает себе, он трудится над этим. Ну, приведу пример, например. Я могу сесть возле своих грехов и говорить: Ой, я такой грешный, ой, грешный какой я. Это один вариант поведения, а второй вариант просто быть грешным и трудиться. К наставнику моего наставника подошел к его ученик и сказал ему: Я самый падший. Тут посмотрел ему в глаза внимательно. Ты уверен? Он говорит, да, я самый-самый падший, смотрит на нее внимательнее. Говорит, ты правильно, что так думаешь? Я самый-самый падший, тот говорит. Тогда наставник посмотрел мне очень строго и сказал, ты не самый падший, а просто падший. Иди сделай что-нибудь полезное, перестань думать о себе. Самым-самым можно во всем быть. Это означает гордость. Она по-разному выражается в нашей жизни.